Терроров Жду, Большот, буду Жду терроров на бомблейсе. Иду к на бомблейсе. Большой трудут пасти бомблейс. На У меня какая-то сволочь. Сейчас убьем. Жду терроров на бомблейсе. Тироров терроров на бомблейсе. Большой взял. Тироров терроров на бомблейсе. Йо, давай, давай. Во входном. Я буду охранять бомблейс. Я буду охранять <связать> бомблейс. Неплохо. Поколыхал. Я буду охранять бомблейс. Жду терроров на бомбайсе. Жду терроров на бомбайсе. Пошли, пошли. Только ты первый. На. А. А. Б. Б. их Иду на бомплейсе ну, на Иду к империть на бомплейсе Ду терроров на бомплейсе Ну вот я и я да? Основной зал Меня сейчас замочат На помощь Иду пасти бомплейс Держись, я уже рядом У заднего входа Иду к империть на бомплейсе Буду пасти бомплейс я тут. Иду кемперить на бомплейсе. Я с тобой. Иду кемперить на бомплейсе. Он свалил туда-то. Я буду ухаживать бомблейс Я буду ухаживать бомплейс. И я с тобой. Этот конь свалил куда-то. Буду пости бомплейс. Я с тобой. Блин, я вижу. Основной зал. Я буду охранять бомплейс. Я потерял его. Поменял. Двух на бомплейсе. Иду к империи на А. Он зашкерился. зашкевился. Постеп бомплейс. Точка. Блин, куда он делся? Буду постеп бомплейс. Иду к империть на бомплейсе. Основной зал. На темнинду. Ту терроров на бомплейс. Не нужно не продержаться. Я беру их Держись, я уже рядом. Буду пасти бомплейс. Я буду охранять бамплейс. Давай, давай. Большой зал. Двойные двери. <связь> буду пасти бомплейс. <связь> Иду к ним на бомплейсе. Иду к ним на бомплейсе. Я зал. Спусти бомплейс. Все. Yeah. Вот он на... Твоих кеджу. Иду к ним на бомплейсе. Жду терроров на бамплейсе. Опа. Люкенперии на бомплесе. Задняя комнатка. Буду бомблейс. Я не против. Жду терроров на бомплейсе. Вот я и отъехал. Жду терроров на бомплейсе. На Б. Жду терроров на BomPlay поддержка желательно с воздуха я буду охранять бомплейс. иду иду мне два раза повторять не надо два раза повторять не надо я буду хранять бомплейс я тоже я буду охранять бомплейс я его не вижу будьте раз на бомплейсе Вообще миллионы. Ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну. Ладно, стойте.